Пагда против Ту-160М2, какой ракетоносец нужнее России. Одним из самых популярных трендов в современной авиации является широкое внедрение стелс-технологий. Безусловные лидеры в этом направлении, американцы уже собирают первые экземпляры стратегического бомбардировщика невидимки B-21 Raider, выполненного по схеме «Летающее крыло». Аналогичная конструкция использована на перспективном китайском Zhiyan H-20. Судя по скупой информации в открытых источниках, тем же путем идет и Россия со своим ПАГДА. Но вот верен ли этот путь? Какие дальние бомбардировщики и для каких именно целей нам нужны? Две стратегические концепции американцы первыми разработали сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности раквалби 1 Lancer, предназначенный для прорыва советской системы ПВО и нанесения ядерного удара. Было создано несколько модификаций, из которых версия B-1B обладала сниженной радиолокационной заметностью и могла осуществлять маловысотный прорыв с огибанием рельефа местности. Отметим, что в 90-е годы ленсеры были переоборудованы под использование обычных вооружений и широко применялись в конвенциональных конфликтах. СССР ответил США сверхзвуковым стратегом Ту-160 «Белый лебедь». Однако американцы пошли намного дальше в развитии концепции стелс-бомбардировщика и создали свой знаменитый Northrop B-2 спирит. Знаменит он, прежде всего, своей чудовищной стоимостью в 1 миллиард долларов за штуку без оборудования и 2 миллиарда 200 миллионов 300 тысяч долларов за штуку с прилагающимся оборудованием. Неудивительно, что даже Пентагон смог потянуть всего 21 такой самолет, исключительно капризный в обслуживании. B-2 Spirit может нести как ядерное, так и обычное вооружение. В качестве его преемника позиционируется B-21 Рейда, также созданный по схеме летающего крыла. Этот бомбер будет чуток подешевле, всего-то от 500 до 550 миллионов долларов за штуку. В ВВС США рассчитывают получить их до полутора сотен. Тем же путем, как мы уже сказали, идут КНР и РФ, о российском ПАГДА почти ничего не известно, только его предполагаемые характеристики. Изделие 80 будет построено по всей той же схеме летающего крыла, что сделает его малозаметным для радаров, но скорость самолет сможет развивать только до звуковую. Максимальная дальность полета составит 15 тысяч километров, масса полезной нагрузки – 35 тонн. Предполагается, что ПАКДА сможет нести широчайший ассортимент вооружений. — авиабомбы, крылатые ракеты стратегического класса, противокорабельные ракеты и гиперзвуковые ракеты. Сперва изделие 80 должно заменить стареющие Ту-95 и Ту-22 М3, а потом и Ту-160. Вроде бы звучит хорошо, разумно, даже трендово, но есть вопросы. Во сколько в наших непростых реалиях каждый такой суперсамолет и его последующее содержание обойдется военному бюджету? Каковой будет сфера его реального применения? Носитель ядерного оружия, ПАГДА предполагается как составная часть российской ядерной триады. Однако реальное значение воздушной компоненты все же несколько переоценивается. Все наши стратегии базируются на двух аэродромах, которые могут быть уничтожены подлым превентивным ударом. Да и в случае начала ядерной войны авиация пойдет лишь вторым эшелоном, когда пасту в тюбик уже обратно не затолкаешь. Иначе говоря, стратегические бомбардировщики в ядерном сдерживании занимают важное, но далеко не первое место. Если вкладывать огромные суммы в такие самолеты, то желательно, чтобы они не стояли просто в ангарах на случай третьей мировой ядерной, которой, будем надеяться, никогда не произойдет, а могли реально применяться в обычных конфликтах. Не разоряя при этом страну, как это было бы с аналогом B2 Spirit. Белые лебеди. Одним из самых позитивных событий последнего времени можно считать возобновление производства сверхзвуковых бомбардировщиков ТУ-160 в версиях ЭМ AM и эм 2 с обновленным двигателем. Наряду с 195 ЭМС они составляют основу воздушной компоненты российской ядерной триады. Проблема заключается в том, что белых лебедей осталось всего 16 штук, и они нуждались в глубокой модернизации. Новость, безусловно позитивная, однако в либерально настроенной прессе звучит критика, что мы якобы идем неверным путем, а верный — это американские и китайские с невидимостью. Дескать, когда ВКСРФ РФ получит все новые ТУ-160М2, ВВС США как раз спишут свои последние Rockwell B1 Lancer. Аргументы звучат следующие. Во-первых, критикуется неэкономичность Белого Лебедя, который тратит за полет на форсаже до 100 тонн топлива. Во-вторых, вполне справедливо указывают на высокую заметность Ту-160 на радарах, которая позволяет его увидеть первым самолетом Дрлойл и истребителем противника. В-третьих, из-за отсутствия оборонительных вооружений на борту российский ракетоносец будет беззащитен перед их атаками, не имея возможности уйти от ракет даже на форсаже. В силу указанных причин, Стратег не сможет полететь в сторону США через Европу и Атлантику, а только через Северный Ледовитый океан, где он сможет выпустить крылатые ракеты сверхбольшой дальности Х-101, способные пролететь до 5500 километров, которым придется преодолевать американскую систему ПРО, дескать, вот и всевозможное реальное применение Ту-160 м 2 На самом деле, все не совсем так. Прежде всего, довольно странно слышать сетование на низкую экономичность у стратегического ракетоносца, главная задача которого — выпустить ядерные ракеты в последней войне. Это все же не гражданский лайнер, чтобы предъявлять к нему такие требования. По поводу высокой заметности на радарах, да тут ничего не поделаешь. Но в силу последних изменений белые лебеди перестали быть беззащитными птичками перед натовскими соколами. Буквально на днях прошла информация, что на ту-160 М ЭМ поставили РЛС, прикрывающие его заднюю полусферу, а также вооружили его управляемыми ракетами класса воздух-воздух ближнего действия РВФМД. Экипаж будет видеть происходящее вокруг на 360 градусов и иметь возможность отбиваться ракетами во всех направлениях. Выпущенная ракета сможет быстро развернуться в любой сектор полусферы самолета. Таким образом, о безответном расстреле беззащитного белого лебедя можно забыть, и российский ракетоносец будет иметь шанс уйти от преследования и атаки на форсажа. Ну и насчет того, что до Америки нам надо лететь через Арктику или Атлантику, если посмотреть на глобус, то оказывается, что Россия вообще-то граничит с США на востоке. С аэродрома подскока в Ту-160М2 обработает военные объекты на Аляске и не только. Получается, что все не так уж и плохо, как нам это рисуют некоторые. Сирийская компания показала, что белые лебеди могут спокойно использоваться в конвенциональных конфликтах, неся до 40 тонн различных боеприпасов. К слову, Ту-160М2 — это весьма перспективная платформа, которая может быть использована как носитель гиперзвуковых вооружений. Первыми на него могут встать ракеты «Кинжал». По 8 штук на каждый. В перспективе, возможно, будет создан противокорабельный циркон воздушного базирования, который также сможет нести стратег. Если удастся надежно решить все проблемы с целеуказанием, указанием, то сверхзвуковой ракетоносец сможет поражать не только стационарные, но и мобильные морские цели на огромных дистанциях. Всем спасибо за просмотр.